Всем привет, дорогие друзья! Ну что, ели салатики, и я хочу поделиться одним из очень вкусных, очень простых салатиков. И, конечно же, многие любят крабовые палочки. И я решил с них приготовить, конечно, что-то очень вкусное, что-то очень бомбическое и, конечно же, очень простое. Начинаем готовить. Поехали! В первую очередь нарежем огурец. Огурец нам нужно нарезать сначала на ломтики, а потом нарежем на брусочки. Таким образом нарезаем все огурцы. В данном случае у меня один огурец. Отправляем огурчик в салатницу. Крабовые палочки я взял королевские. Нарезаем немного наискоси. палочки также отправляем в салатницу нам примерно понадобится 2 столовые ложки сметаны можно полторы примерно 1 столовая ложка майонеза один зубчик чеснока через мелкую терку две веточки укропа Мелко нарезаем. Добавляю зелень и щепотку соли. Перемешиваем. И отправляем наш соус-заправку к нашему салату. Перемешиваем. И последний ингредиент, это сухарики. Еще раз перемешаем. И наш салат готов. Я уверен, друзья, что такой легкий салатник оценят многие. Почему? Потому что готовится реально очень просто, очень легко. Конечный результат, вы сами видите, что просто бомбезный. И, конечно же, такой салат. Нужно кушать вилками. Я буду ложкой. Друзья, это просто мега вкусно, мега просто, она а вид просто шикарно. Сухарики добавляем перед самой подачей салата на стол. Ну и все рекомендации от меня, друзья. Обязательно готовьте и делитесь с друзьями. И, конечно же, если понравилось, ставим лайки. Не забываем делиться с друзьями и, конечно же, не пропускать следующих у них вкусных роликов. Я с вами прощаюсь, прощаюсь. до следующего видео. Всем пока.